Мы Вечер добрый, дорогие друзья. Сегодня понедельник. 20.00 по московскому времени. Мы сегодня, как всегда по традиции, уже с вами встречаемся. Я сегодня, как видите, уже на пути в лагерь, поэтому за мной прекрасная зелень. Я предлагаю сегодня вам ознакомиться с новостями, которые у нас произошли на этой неделе. Уверен, что многих интересует тема выхода криптоноида, потому что 1 августа уже будет послезавтра. И я знаю даже человека, который нам сегодня расскажет новости про криптоноид. Ну а потом мы вам представим нового спикера и еще немножечко, конечно же, про нас Добрый лагерь. Ну что ж, Владимир, вам слово. Добрый вечер, друзья. Доброго времени суток. Настроение как вообще? Хорошо? Солнечная жара? Да? Отлично, отлично. Дело в том, что сейчас климат как-то интересно меняется. В Германии, вот, допустим, где мы живем, там такой жары 38-40 градусов, но редко бывает. Сейчас просто. Да, представьте те, кто сейчас поедет на, ну, в отпуск или там на побережье, вообще как будете себя чувствовать. Свежий воздух, море, настроение. Это вообще самая крутая штука. Вот. И смотрите, у нас мы хотели бы как раз на этой волне поделиться с вами нек некой информацией, некими соображениями, в каком направлении. Дело в том, что, как вы знаете, мы запустили Лигу Чемпионов с 1 июня, именно на летние месяца, и 31 августа заканчивается у нас эта лига. И у нас так случилось, что именно пока все планировали свои отпуска, поехали там где-то отдыхать, у нас была хорошая проделанная работа. И показатели ребята такие продемонстрировали, что не только, сохранили товарооборот, не только сохранили динамику, но еще даже и сделали рекорды по сравнению с маем, с апрелем месяцем. То есть это очень хорошие такие показатели. Спасибо большое вам, огромное спасибо за это. Вот, ребят, что вы в сообществе, что вы верите в эту идею классную и развиваете эту идею. Это очень важный момент. Ну, естественно, чтобы прийти на, к осеннему марафону, скажем так, да, усиленными, еще и когда придет продукт полноценный, вот, чтобы через ваши структуры еще дополнительно потекла денежная энергия. Это очень важный момент. Так вот, с 1 августа у нас по плану запускается криптонойт. Ничего нету такого, чтобы… То есть мы разговаривали с программистами, они выполнили все в срок, Ребята молодцы, отлично справляются с поставленными задачами, и они болеют так же за дело, так же, как и все мы вместе взятые. Так вот, начнем мы с тестового периода, с 1 августа. Где-то неделю будем тестировать с VIP-ами. И цель у нас такая. Со второй, со второй недели примерно где-то мы уже будем на торги выходить. Цель у нас такая, чтобы за весь месяц август, все те абсолютно, кто э, э, выиграл промоушен, кто участвует в промоушен, да, кто участвует в квалификации, те люди абсолютно за весь сентябрь зайдут к нам. То есть через две недели и до конца августа, э, до, э, то есть до 1 сентября, все абсолютно люди будут у нас, кто с квалификацией квалифицировался. Это и Basic+, Plus, это и VIP, и, да, которые зашли э, в май, э, до 30, до 30 июня. Да? Вот. Дополнительно, если вы кто-то не знает условия, какие были, то есть у нас эти условия прописаны, кто участвует, кто имеет право получить криптоноид. Вот. И после тестового периода нормально уже будет получать, уже подключаться все остальные люди. Володь, можно? Володь, прости, что то есть, я уточни такой вопрос. То есть с 1 августа все, кто вот самые первые поддержал криптоноид, они будут участвовать в тестовом периоде, то есть уже будут в нем разбираться, ну, какие-то функции уже зарабатывать могут, правильно? Да, ви... а? да, да, да, совершенно верно. У кого на полгода, в первую очередь, будет эти, это VIP или Basic Plus, которые приравнены, приравнены к VIP, да. то есть у кого на полгода была квалификация. А через вот. там, две недели уже все остальные. А в сентябре уже этот криптонод можно будет продавать на широкий рынок. Да, да, он уже осенью пойдет уже на широкий рынок. Сначала мы хотим его протестовать. Это очень важный момент. За да. это время ребят, за это время мы также будет параллельно идти. Вы в кабинетах будете разбираться, вы полностью будете смотреть инструкцию, обучение будет идти. То есть вы в спокойном режиме, без напряга, Подготовитесь к серьезному инструменту и, и освоите его. Вот и все. То есть мы не хотим… Это, этот продукт, который будет, должен работать очень долго и надежно. Поэтому мы хотим все сделать по порядку. Что касается криптоноида. Да? Вот. И, и, естественно, ребят, еще такой момент. Мы первый раз, кто не знает, мы распределяли токены у нас дело в том, что на наше сообщество обращает внимание другие э, сообщества и компании, и стартапы. Вот, то есть мы уже заявили о себе. И, естественно, э, многие заинтересованы, чтобы э, познакомить э, со своим продуктом или со своей концепцией с нашим сообществом. И вот мы обязательно смотрим, э, выбираем эту ситуацию, э, знакомимся с людьми, и проверяем, скажем так, да, чтобы просто так люди, которых одни только доллары в глазах или какой-то другой меркантильный интерес, чтобы сюда не смогли попасть. То есть реально у кого есть свои методики, реально у кого есть свои программы готовые уже, кто реально уже испытания сделал и готовы вытащить на рынок продукцию, то есть и готовы акционироваться, через токены, да, это цифровые акции, вот с теми мы разговариваем. А особенно тех, которых поддерживают, если серьезные организации, то это понятно, да, что у них приоритет в первую очередь, мы с такими будем работать. Это, это для чего сделано? Чтобы вы, во-первых, были в меньшей э, зоне риска, ну и во-вторых, это еще тоже не забывайте, э, токены – это э, акции, которые могут сработать через 2-3 года. То есть это не предмет спекуляции, сегодня купил, завтра продал. Да? То есть вы это тоже должны понимать. Но, естественно, за это время есть возможность очень хорошо вырасти этим акциям, если надежные стартапы приходят к нам, да? вот, за которыми стоят серьезные изобретения, серьезная продукция. Вот таким образом мы увеличиваем свои инвестиционные портфели. Абсолютно каждый человек он, у нас это имеет возможность сделать. Вот. То есть вот этот вот момент мы тоже, считай, на те э, э, ресурсы, которые у нас сейчас есть уже, да, к нам осенью целая э, очередь, скажем, из таких э, э, стартапов э, готовится к нам прийти. Вот. Это что касается новостей. Да? То есть помните, что Лига Чемпионов осталась в последний месяц, и чтобы участвовать в призовом фонде, где тоже будут начисления в монетах. Вот. И монеты будут серьезные, я вам скажу. И еще один момент. Если вы подходите к завершению Лиги Чемпионов с квалификациями, с командами, с большими командами, то вы, естественно, имеете возможность бесплатно, согласно своих квалификаций, получить определенные вознаграждение в виде токенов наших. То есть это еще одно преимущество, ребят. Поэтому сейчас используйте этот месяц август по полной программе. То есть те люди, кто еще думает, кто еще только познакомился с этой возможностью, да? кто только что приступил, а у них еще есть целый месяц, я даже вам скажу, что если вы даже придете, неделя останется, то вы можете выполнить квалификацию призового фонда и участвовать также в распределении призовых мест. Вот таким образом. Так, ну это что касается этих пару вопросов. У нас, я думаю, Сережа, еще, еще была да, тема. У нас еще новый спикер, вот. и поэтому я думаю, давайте мы сейчас, друзья мы познакомимся с нашим новым спикером. Как вы знаете, на нашу площадку заходят только действительно профессионалы, профессионалы. Вот. и сегодня я бы хотел представить вам Юрия Владера. Юрий, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что у вас будет за курс, что получат наши, скажем так, зрители, наши участники сообщества, ну и немножечко о себе, конечно же. Ну что ж, всем добрый вечер. На самом деле э, достаточно интересно послушать о материальном, о аналитическом, да, то есть моя ответственность в принципе несколько другая. Я задушевная и за да. Я более 30 лет занимаюсь практической психологией. Это мое, мое по сути, я получаю от этого удовольствие, поэтому делаю это хорошо. На самом деле я как веду личные консультации, так и коучи, э, веду тренинги личностного роста. Это брендированные позиции, потому что основная тема, которую я представляю, это брендинг и бренд по имени я. Осознать те вектора, те направления, в котором лучше всего развиваться, используя все потенциалы, которые есть в наличии. Ну а вторая составляющая моя, то что я уже более 20 лет занимаю управленческие позиции, развиваю бьюти-индустрию. Я могу ответить на любой вопрос, как духовное, внутреннее, совместить с внешним, эстетическим, чтобы это было в едином стиле. Вообще подобрать любому человеку стиль, который в полной мере отразит его внутреннее содержание. Так что, в принципе, два в одном, и я думаю, что это интересное сочетание для многих. Быть в гармонии с самим собой и выглядеть тем, кем ты хочешь выглядеть, чтобы тебя правильно воспринимали в окружающем. Мире. Если кратко, то это так. Юрий, то есть я уточню, то есть получается, вы на основе психологии человеку подсказываете, как правильно выглядеть, чтобы позиционировать себя в обществе и внешне, и внутренне, правильно? Ну, на самом деле, сначала чистая психология, то есть выяснение того, что из себя в данном случае человек представляет и где он может полноценно, полностью реализоваться, да, а потом правильный выбор атрибутов, то есть тех внешних элементов, которые помогут внешнему миру разглядеть, увидеть и правильно воспринять человека в тех векторах, которые он для себя выберет. То есть это получается самое необходимое знание всем, ну, так, деловым людям, а не только деловым. Как а я думаю, что без разницы, чем человек занимается, если ты, условно говоря, решил позиционировать себя как филантроп или э, в принципе хочешь показать, что ты свободная независимая личность, даже без отсутствия какого-либо бизнес-проекта, для этого необходимо выбрать правильную тактику поведения и правильные атрибуты, которые тебя в этом сделают читаемым для окружающего мира. Ну да. А вы не можете рассказать, вот по психологии все-таки, да, вот какие основные такие психологические моменты будут вот в вашем курсе? То есть о чем вы будете рассказывать? На какой акцент? То есть работа mm -hmm. с какими-то, например, там, там, в прошлом, работа с целями, с какими-то комплексами или еще, ну вот, вот такие немножечко, чуть-чуть вот, раскройте свой курс. Ну, на самом деле, сначала мы определимся, например, в своем курсе, какое брендирование для человека актуально. То есть хочет ли он развивать свой персональный бренд, хочет ли он развивать свой бренд как бренд мастера, да? то есть и в данном случае тогда мы сделаем определенные акценты на это. Или он хочет сразу же заявиться о бренде управленца, человека, за которым будут идти, человек, который будет вдохновлять своими идеями, своими проектами. Это очень важно, потому что для каждого из этих направлений существуют совершенно разные техники. Потом мы, конечно, углубимся, например, в позицию совершенно простого вопроса «Кто я?». Да, вообще есть четыре вопроса, которые лежат в основе этого курса. Кто я? Что я хочу? Как этого достичь? И как привлечь других людей к достижению моей цели? И вот последовательно по этим вопросам мы будем проходиться, используя различные современные проверенные, опробированные психологические техники, чтобы у каждого человека выстроилась линия времени, чтобы он четко понимал, какая у него программа минимум, какая у него программа максимум, где его зоны ближайшего развития. И, в общем-то, правильно подобрал к, скажем так, фундаментальным целям, то есть то, что я хочу инструментальные цели, какими способами, какими методами он это будет достигать. Я просто как бы делаю так, чтобы человек на пути к своим мечтам и целям совершил как можно меньше ошибок и, условно говоря, жил с принципами ресурсосбережения. Экономил время, силы, энергию, но получал максимальный результат. Наверное, так. Очень интересно. Действительно очень интересно, и будем прямо с нетерпением. А когда ваш курс начнется? Об этом мы еще не договаривались, но вполне вероятно, что в самое ближайшее время. Слушайте, ну тогда, правда, действительно, ждем вас с нетерпением. Вот. Очень хорошие новости, очень тема хорошая, потому что действительно это важно. Я тоже считаю, что это интересно и полезно. Во всяком случае, здесь нет тех, кто не вынесет из этого какой-то довывод, да, то есть у каждого он будет свой, но эта информация, она интересна для любого человека, чем бы он ни занимался и в какой сфере жизни он бы себя не реализовывал. Хорошо, ну что, спасибо вам большое, Юрий, мы ждем вашего... Спасибо вам. Терпения. Хорошо, до встречи. До встречи. Так, ну что ж, друзья мои, мы сегодня с вами про криптоноид поговорили, а мы сегодня... Познакомили вас с новым спикером, который у нас будет. А, Владимир, еще знаете, часто вопрос, который задает Валу тебе вопрос, а, хочу задать: а, насчет 1 августа тоже говорили с маркетплейсом. Вот что там будет, известно что-то, или еще пока нет, чуть позже расскажем об этом. Ну, давайте так скажем, что marketplace для чего вообще подготавливается? Для того, чтобы на него позиционировать продукты, правильно? То есть у нас появляется первый продукт, испытание первого продукта происходит. Да? Так вот мы как раз и будем все вещи отрабатывать, нюансы, всякие технические моменты будем отрабатывать как раз параллельно. Marketplace тоже будем запускать так же, как и обещали, вот. но в него будет первый продукт входить криптоноид. То есть вот что такое Marketplace. Да? И постепенно будут инфопродукты готовиться, потоковые курсы, вот, и затем следующие цифровые продукты. Это все по очереди. Но сначала сейчас бы я бы вас, ну, фокусировал бы именно на криптоноид. Если есть какие-то вопросы дополнительно, может, у кого-то из вас, да, я бы ответил еще дополнительно. Если это интересует действительно тема сейчас всех на устах, вот, то, может быть, какие-то моменты разъяснительные по криптоноиду я бы еще бы сказал, бы ответил. Да, Володь, вот здесь из чата есть вопрос. Скажите, говорили, что будет обучение по криптоноиду для VIP. А тестовый период – это бы есть обучение? Вот такой вопрос. Дело в том, что мы налаживаем некий такой, как бы, как это правильно, даже инструкция не назовешь, а такой э, такую программу чтобы в кабинете человек зашел и в кабинете у него вся инструкция была пошаговая все полностью разъясняющие да и дополнительным еще вебинары будем делать то есть это такое вроде самообучающего в кабинете очень много будет в криптоноиде, когда вы на страницу будете заходить там очень много будет э, э, шагов где вас будет вести шаг за шагом володя у меня вопрос это будет сторонний сервис, он будет интегрирован как-то с нашим кабинетом Easy бизи комьюнити или это будет какая-то ссылка на отдельный ресурс? Это, это сторонний сервис, но по логину, нашему логику, но мы туда можем заходить. Туда будут именно логины привязаны те, которые выполнили промоушен. Ну, естественно, да. Все, спасибо. Так, друзья мои, давайте тогда в чат. Те, кто зашли в самом начале, они на промоушены, тоже смогут пользоваться криптоноидом с 1 августа. То есть, кто выполнил промоушен, ну, конечно, да? То есть, в самом начале, помните, у нас промоушен был Basic Plus и VIPы, да? То есть, приравненные... То есть, Basic Plus у нас был приравнен к vip VIP и Basic Plus, да? То есть наша задача перевести абсолютно всех людей, кто был в самом начале, кто выиграл промоушен в течение месяца. А, Балыч, еще вопрос, смотри, значит, немного запоздал. У меня вопрос, когда будут начислены бонусы людям, которые участвовали в акции For Art, продленной до пятницы? Я думаю, что в понедельник уже этот вопрос будет к следующему, да? Все хорошо, прекрасно. Вопрос ответили. Друзья, У меня есть... тоже один вопрос. Есть вопрос. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, дорогой. Приветствую из Турции вас. Значит, э, как я понял, партнеры, которые до 30 апреля, не до 15 мая, а до 30 апреля стали на Basic Plus и VIP, они будут получать право с 1 августа участвовать в тестировании в течение двух недель. Да? Правильно понимаю? А спустя две недели э, подключатся все остальные. Да, совершенно верно, да. А после месяца уже начнется, грубо говоря, открытая продажа для тех, кто подключается новый. Да, совершенно верно. Спасибо. А, Володь, еще вопрос. Будет ли инструкция на испанском и других языках? А, ну, Этот сервис планируется на четырех языках сразу запускать. То естественно будет, да? Нет, именно инструкция обучения. Вот такой вопрос. Ну, обучение, я не знаю, вот вебинарное обучение прямое, я не знаю, но инструкция будет текстовая. Каком, в каком формате будет процесс запуска 1 августа? В каком формате ожидать процесс запуска? Уточни вопрос. То есть 1 августа после 12 увидим некую ссылку на главном сайте или инструкцию? То есть как... Будет происходить процесс запуска. Как компания планирует это показать свое партнерской сети? Ну, во-первых, в чате дополнительно вам скажут, сообщат вот заранее, прям предупредят вас, с какого момента запуск будет и все. Вас предупредят и вам дадут, покажут, как на ресурс этот сторонний входить, и, то есть вы можете залогиниться туда. То есть информация предварительно будет людям отправлена заранее. Володя, по крипто какую минимальную сумму нужно подготовить максимум и минимум на крипто ну чтобы, я так понимаю, на бирже залить? Ну, давайте так, меньше чем 500 мы не разговариваем, да? Вот, для начала, в тестовом периоде будем так говорить, да? А Правильно. если какие-то будут изменения, мы дополнительно расскажем вам. 500 долларов? Да, да. Угу. Ну, как было заявлено, да? Мы начинаем так. Помните, когда мы разговаривали, вы лучше сейчас деньги собирайте для криптоноида, вот, чем их сейчас э, э, втыкать в непонятное SEO, которое через два года принесут. Э, то есть собирайте, да? Для криптоноида. Еще вопрос, Володя. У нас вопрос такой. С какого числа будет исчисляться 6 месяцев пользования криптоноида по э, нашему промоушену? С 1 августа. А, логично. Его же нельзя запускать с 1 января. У <laughs> вас вот, прошел уже срок. Все, ребят, Надо. Да? <laughs> да -да. Те, кто подключились в январе и в феврале, ну, соответственно, также на полгода получают, да, доступ к у нас были люди, которые подключились, в самом начале было лояльные, зашли на випов, у них такая возможность есть. Потом после Нового года был промоушен, до открытия официального на Кипре. Ребята выполнили эти промоушены, да, хотя могли и не выполнить. А кто-то тянул, говорил, я потом, потом. Потом стали промоушены на три месяца, на месяц. Да? То есть чем дальше человек затягивал, тем он меньше преференции получал. Вот и все. Но это и справедливо, мне, мне так кажется. да. Володь, тоже такой логичный вопрос, потому что мы же получим доступ к криптоноиду к определенному да, этому пакету. А какая максимальная сумма торгов? Будет? Вот давайте сейчас насчет сумм. Ребят, для чего тестовый период? Это очень важный момент. По суммам и по оплате абонентской мы хотим выяснить иде... самый лучший вариант. Понимаете? Один из лучших вариантов. Почему мы на тестовый режим это запускаем? Мы не хотим просто сейчас какой-то договор сделать неправильный с этим ресурсом, чтобы потом сказать, вот это мы не предусмотрели, это не предусмотрено. Поэтому мы себе берем время на тест, обязательно, с народом, не с техникой, не с роботом, а с народом. То есть теми лояльными людьми, которые к нам сначала зашли, они в нас верили всегда и знают, что мы таким путем и идем что сначала сделали, испытали, и потом пустили уже в общие массы. Ну, тут такой вопрос, я сам на него отвечу. Те, кто на месяц получает доступ, тоже с 1 августа, считаю, отвечаю, что да, потому что никакой разницы в этом же и нет. Ну да, ну да. Такие вопросы можно и не писать, и не задавать. Так, ну что... Какие криптоноиды нужны? Друзья мои, на этот вопрос отвечали на вебинаре, который был прям специально по криптоноиду. Зайдите, пожалуйста, в YouTube, найдите видео, которое так и называется «Криптоноид». Анатолий на эти все вопросы отвечает. Просто, пожалуйста, будьте внимательны. Информацию, о которой мы уже 20 раз говорили, давайте здесь не дублировать и одни и те же вопросы по кругу не пускать. Так, ну, больше вопросов, в принципе… Что, не вижу. Позвольте аргументировать последний вопрос. Как я понимаю, человек задал вопрос: если у меня месяц промоушена, то это считается с 1 же августа. Я так понимаю, что человеку с месяц бесплатного пользованием ему с 1 августа предоставление не будет предоставлено пользование э, криптоноидом. Как минимум через две недели будет предоставлено. То есть, как может. То есть он заходит, учится и уже сразу зарабатывает на нем. Как только То есть... он начинает зарабатывать, как только включаются торги, месяц, питается месяц и все. Конечно. То есть у смотрите... человека будет чистый этот месяц. Да. То есть мы все с 1 августа, вот кто в сообществе, мы начинаем с помощью криптоноида учиться и уже сразу заработать. Я повторюсь, там будет тестовая неделька, будет тестовая, мы на биржу еще не подойдем, но через неделю мы начнем биржу включать уже. То есть первое будет обучение, чтобы не было таких, знаете, мы должны пройти обучение, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но мы вот все люди, которые подключились, мы должны понимать, как это сделать. Понимаете, ребят, мы не хотим делать двойную работу, где люди будут делать ошибки, которые, которые невозможно будет потом исправить. Понимаете, это все-таки интернетное пространство, это все-таки сектор. То есть надо подходить серьезно к этому вопросу. И четко проходить поэтапно. Вот сначала мы пойдем в виде первой недели, это будет тестовая, без торгов. Мы будем смотреть, как подключать, как… Вот. Но все те люди, которые получили месяц, три месяца, полгода, оно с моментов торгов вам будет засчитываться. Только у вас появится возможность, вас включат, и вы будете иметь возможность на торги выходить, все. Партнеры, которые в июле месяца, э, квалифицировавшие на VIP пакет пригласили дополнительно одного VIP пакета э, у которых есть месяц права пользования, 1 августа они также получат доступ к криптоноиду на тестовый режим, э, так же, как и те, которые до э, конца апреля подключались. Я правильно понимаю? Нет, нет, нет, у нас нет У нас на июль месяц же не было промоушена. У нас был промоушен только до 30 июня. Да, июнь я имею в виду. Да, июнь. Ну, да, да. Спасибо. То есть все, кто участвовал в промоушене на криптоноид, все условия, которые вы выполнили, вы их все с 1 августа получите. Только Ребят, будет... Вы их все получите. Главное, что мы его включим сервис. И мы хотим, чтобы он работал долго на вашу, на, вам на радость. Вот и все. а не на огорчение. Ну да. Ну все. Молодцы, класс. В, это, в чате вопросов больше нет, а, мы сегодня, ну скажем так, проведем такой более-менее короткий, ну хотя уже полчаса мы а, новостями поделились, новости, я считаю, хорошие, новый спикер а, вам представили, ну а я еще раз хочу напомнить, что, друзья мои, прямо уже сегодня или завтра кто-то увидимся в лагере, я сейчас, как вы видите, уже в пути туда, вот, давайте, короче, собирайтесь, будет очень Серег, интересно. мы тоже в пути. Мы в Ростов приехали только, завтра мы выезжаем, нам осталось там 600-700 километров. Ну, по тебе видно, что ты в пути, мне кажется, ты, наверное, на плечах телегу потащил, тащил, нет? Да, вон с Лешей, мы тут все ребята, Саня со мной тоже. Ну, прекрасно. Ну, все ж, давайте, друзья мои, увидимся тогда в лагере, будет очень интересно. Я напомню, что если вдруг кто-то нас сейчас смотрит и вдруг решит, приезжайте с 5 по 10, будет действительно интересно. Опять же, если уж совсем вы решили э -э приехать туда. Можно будет прямо приехать, и мы на месте там с вами сможем решить все вопросы. Напоминаем, что с 5 по 10 у нас еще, скажем так, 10 специальная цена. Мы, я думаю, ну для всех еще на пару дней можем продлить. За 13 500 можно попасть к нам в лагерь. Поэтому, друзья мои, подумайте, поторопитесь. и Время ехать на Крым. Ну, в Крым действительно на море. Хватит сидеть уже в городах, где жара. Давайте на море вместе помедитируем, пройдем интересные практики по энергиям, поплаваем, позагораем спортом, позанимаемся, ну и вообще проведем э, время классно, здорово, с интересом, в горы в в в пойдем. Ну, у нас там столько программ, я уже забыл, что у нас там на каждый день что-то расписано по 3-4 мероприятия. Ну, вы не представляете, сколько мы туда оборудования отправили. В общем, в общем, вас ждет интерес. Ну у меня все, наверное, если кому есть давайте говорить. Если да. нет, и давайте жайки, на и Солнечный Крым, будем рады всех видеть здесь. Здесь солнечное и супер море обалденное. Да, и комарей тут нет, ну, все-таки от комарей возьмите что-то, но комарей здесь нет. Это хорошо, это хорошо. Там есть только надоедливые, кто телу продает, да, или что-то. От них спреев, к сожалению, нет. Ну что ж, друзья мои, спасибо, что были с нами, uh, увидимся ровно через, через неделю, Хорошего, хорошей, продуктивной вам недели, каждого дня продуктивного, здоровья, счастья, всего самого хорошего, мы вас всех любим, подписывайтесь, да, давайте делать эту нашу взаимную любовь, uh, ну скажем так, взаимной, ставьте нам лайки, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы наши новые видео не пропускать, а видео у нас много. Ну и увидимся ровно через неделю в 20.00 по московскому времени. Неизменно по традиции. Все, пока-пока, ребята. Удачи. Хорошего дня. Всем пока. А устр здесь.